специально для тебя вот у нас вот такой аппарат называется леший 20 ствол здесь 450 вот пульки вот здесь где-то 33 граммовки вот 50 метров сейчас идем Я... кстати только сегодня пристрелял так, стрелял чисто. По стволу чуть ли. Не. Сейчас стрелял вот 16 пулек. Два, два барабанчика. Вот, пристрелочные были. И вот, вот здесь 16 пулек. Ну, блядь. Короче, выдолбил стену. Найти пульку тебе. Куда она отлетала, правда, не, не знаю. Свинец этот. Ну, короче, вот. С ладошку у меня рука небольшая. Вот здесь 16 штук прилетело. Ну, для сравнения вот полторашка. Вот. Дно полторашки. Так учность офигенная. Он оттуда стрелял.